Ты попал по адресу мужик потому что это пилотный выпуск моей новой кинопрограммы под названием супер тактика в которой я буду заниматься на первый взгляд непонятными приколдесами и странностями но думаю ко всему привыкнем и поэтому здорово мужские мужчины по многочисленным просьбам в этой передаче с сетапами и сборками мне будет помогать капитан фикс прайс который отложил ненадолго на гибарес и поделился со мной новый штукой для огорчения врагов. Как ты уже догадался по постеру и названию этой киноленты, речь сегодня пойдет про DLQ33. Вообще, когда-то это моя самая любимая снайперская винтовка, но сейчас... Так, сейчас, я на минуточку остановлюсь, потому что я хочу обратиться к одному своему братобрату. Дело в том, что мне приходит много сообщений и скриншотов от других брато-братьев, мол, я с ними только что играл. Но, как ты уже заметил, Никаш у приятеля сильно палится. А именно буква О прям выделяется жестко. И стоит отметить, этот дружище еще и аватар мега оперативно поменял, когда я его обновил у себя в профиле. Ну красавчик, что тебе сказать. В общем, дружище, спасибо большое, что ты меня смотришь. И я знаю, ты прямо сейчас все это наблюдаешь и слышишь. Я хочу тебе вот что сказать. Давай не будем вводить в заблуждение людей, ведь это не очень красиво. Тем более, я уверен, у тебя есть свой крутой приколдесный ник, который ты зачем-то поменял на мой. Будь просто собой, мужик Аники то Не топи в себе личность и индивидуальность. Если хочешь, напиши мне в личку, пообщаемся и придумаем тебе какой-нибудь балдежный никаж. Кстати, если ты меня давно смотришь, то, наверное, шаришь, что если в начале ника написать OGT, как бы это будет вообще балдежно, прям по брато-братски, потому что это означает огнянский тим. Ведь этот клан Тег знают и помнят только самые истинные и олдовые брата-братья. В общем, вариантов много. Надеюсь, ты меня услышишь, мужик, и не подведешь. Старян мужские мужчины, что заняло этим объявлением экранное время, но так нужно было сделать, потому что и правда очень много сообщений приходит, что вот тут какой-то чувачок играет, фейкует. В общем, так вот. Возвращаемся к DLQ33. Я просто обожал с ней играть, ибо геймплей с ней всегда оставлял приятное послевкусие. Потом, значит, бафнули локус. И тут случился вот какой момент: Я ни в какую не хотел признавать его, потому что DLК глубоко засела в моем сердце. Но все же, когда я взял, то понял, что у него есть неплохой урон, мобильность и нужный мне фаззум. К сожалению, сейчас DLQ лично под мои запросы не подходит, но это не значит, что она плохая и ее не следует брать. Она м, сейчас тоже неплохо смотрится в рейтинге, но факт есть факт, локус сейчас хорош. Мне захотелось посмотреть на Дейл по новой, и поэтому я обратился к капитану Фикс Прайсу, который, кстати, сидит в балдежной группе по колдушке, ведь там самые горячие новости. Тс, то горячо, осторожненько. Постоянные балдежные конкурсы и потрясающая администрация. Кстати, если ты черканешь Никитичу, то он поможет тебе за скидочкой на донат. Если вдруг у тебя не получается самостоятельно, все четко, классно сделать. главное прямо сейчас сделать. Let's go по ссылочке в описании. про что это я? а. DLQ 33. Как-то раз капитан Фикс Прайс полз по полю кабачков, в которых лежал схрон боеприпасов. В четырехкратный прицел DLQ попал сколок картошки, который разбил линзу. На тот момент у капитана был только тактический прицел. Он его поставил на винтовку и тут И тут получилась просто отличная пехотная винтовка, которая огорчает вражину пободрее коряка. Поэтому, если ты любитель маузера 98к, то лесс-гоу к этому сетапу. Или, быть может, ты снайпер, который обожает Дэлку, то тоже присоединяйся и юзай данный сет. Вот, кстати, сборочка на все это хозяйство. Э, кстати, отец, не забудь подобрать удобную для тебя сетку прицела. Вроде бы стандартно ничего, но лучше поэкспериментировать и подобрать под себя. Тут еще сетапоч желательно настроить. Я вот, например, взял перк Forest Gump, ведь быстрые ножки нам пригодятся для наступления. Второй перк у меня айболит. Ибо после файтинга, когда нас чутко потрепали, регенерация Росомахи нам не помешает. И заключительный перк на шухере. Он отлично подходит для подсвета вражины. Ее отлично можно будет различать в прицеле. А также и паучье чутье, которое идет с этим перком, неплохо так сможет нас подсейвить. Значит, что у нас тут по геймплею? Кто играл с коряком, шарит за всю эту движуху, а кто не играл, то немножечко послушайте. Аккуратненько, от укрытия к укрытию, медленно, но верно движемся навстречу приключения. Причем не забываем чекать миникарту, ибо наша задача наступать и помогать союзничкам. К тому же мощь снайперской винтовки у нас сохранилась, поэтому на дальничок тоже можно файтиться, но только аккуратно. Мой выбор пол на тактический прицел лишь из-за одной причины. Самые лучшие показатели ADS по сравнению с другими прицелами. Вы сами можете глянуть на все это хозяйство в кастомизации процентики прям божественной. По сути, сейчас я накрутил DLQ на самый быстрый возможный АДС, но только без учета перка прыть. И в принципе, разрывать шаблоны таким сезапом можно. Поэтому обязательно юзанить данный комплект, ведь если у нас есть такое обилие прицелов, то почему бы не поэкспериментировать и не сделать что-то необычное? Непривычно, конечно, получилось, но думаю, ко всему привыкнуть можно. Кстати, брата брат, вот что тебе еще хотел сказать. Если ты хочешь мне подсобить и попасть в кинофильм, то заходи в мой дискорд-сервер, ищи чат-канал, который называется «Саундтрек» и скидывай туда интересную музыку, чтобы я ее сыграл в финале фильма, ну как я это обычно делаю. Выбирать музыку я буду на свой вкус, поэтому кидай годноту, и она 100% появится в моем исполнении. К тому же, так совпало, что сейчас я собираю людей, которым было бы интересно развитие сервера. То есть я уже изымесячно буст подписочку на серф оформил, чтобы на нем всякие приколдесы были, и там каждый мог вот короче зайти и прям мега почилить. Слишком много планов у меня на этот сервер, которые я пока не могу рассказать, иначе если я все выпулю, то уже будет не так ультра хайпово, как это. Это могло бы быть. Короче, и если хочешь мне подсобить, то стучись ко мне в личку дискорда, обязательно все обсудим. А если хочешь просто почилить, то залетай туда и не парься. Грядут великие события, брата-брат. Будет не очень круто, если ты их пропустишь. На мгновение, кстати, поставлю рандомные комментарии и топовые. И скажу, что благодарочка летит вот этим потрясающим людям, которые меня поддержали, оформили спонсорку на канал. Спасибо вам большое за поддержку. Обязательно чекните плейлист спонсорский. Ранние ролики гляньте, там вообще, чё за затупок вещал, просто жесть. С твоего позволения, брата, брата я поставлю трекич, который уже был, я просто микро чуть-чуть прям подболел, приболел, поэтому, надеюсь, ты не расстроишься и вспомнишь музычку, которая уже была когда-то там. Но если ты тут недавно, то кайфуй и наслаждайся. Только кулаки не забудь узануть и написать в комментариях, делаем еще кинопередачу супер тактика или нет. Хорошо? Погнали! Кинолент подготовил тебе Брата, братский контент Если ты загрустишь То тогда бегом сюда На Огнянского канал Забуду про всю грусть В колдуку запущусь И пукачелом я Опять покажу, кто здесь классный пацан МВП заберет, мне со сборкой помог Брата-братский браток, ему лайк шибану И конечно подписочку, скорее фарману Кинолент подготовил тебе Брата, братский контент Если ты загрустишь То тогда бегом сюда Столько боевиков, столько кинолент Подготовил тебе Брата, братский контент Если ты загрустишь То тогда бегом сюда На Огнянского канал А где покажу? А Подготовил тебе братобратский контент Если ты загрустишь, то тогда бегом сюда На Огнянского канал Столько боевиков, столько кинолент Подготовил тебе братобратский контент Если ты загрустишь, то тогда бегом сюда На Огнянского канал